Угнестер Край. Ох ты танчики, так все. А надо танчики. Так все блин. Что такой чел смотрит вообще? Бегас <таспусти> Край <Vegas crime> Симулятор. <таспусти> <таспусти> Посимулируем. Ух ты, так мы пришли, нам сразу дали тачечку. Это очень интересно, интересно. Да. Думаю, будет интересно, да. Так, а ну ты умеешь ходить? Стреляй! А! Точно, я забыл, у тебя нет оружия. Так, заходим в тачку, вау! Ого, как она бурлит! Пипец! Фига... Ох, Это мафия, мафия, мафия. Ни одной нафиг машины. О! Тачка покруче. Реал гэнгстер краааайм. Камон, нигас. Шет бич. О, мазефакен. Еее. По мне стрелять копы, а я ехать на Бугатин. В принципе, игра неплохая. Ай-яй, хотя нет, машина как-то странно едет. На нахуй, негр. За мной мусора едут. я только драться умею. Вот мудак. А, я горю. Как выйти из нее? О, фуакинь щит. Вот не гриво. Че он упал там? You are dead. Твою медь. Я вы... Так, где мне садить оружие вообще? Где мне нахрен садить оружие? Так. Ну, идите-ка. Куда этого волкаша тянет вообще, хрен? О, больничка. Присядем, давайте. Ampulance. Поехали. Так, грёбаная пробка. Прости меня. Машины как-то странно ездят. Ого, звук хороший. Где мне оружие взять? Да будем-ка мопет. Так будем. Какое чистое мирное небо над нашей головой! О! О, щат бич, мазефакет. Ну, покамон, камон, камон! Ох, блядь, негры! Ну как-то едет странно Оу, щит, раун! Прыгай! Супер снейк! Lambergine что ли Yo Chicksy so сползай Иди-ка в жопу, ты, дебил. Дебил. Да уж. О. ч то за мной не едет. Ё-моё. Что у него с рукой? Мада зря задавил только не денег ничего о oh, Ну, кто кого? Ура! 63 доллара. Ну и оружка какая-то должна быть. Эй. Нищий. Ну, оружку хотя бы какую-нибудь дали лучше. Эй. Так нечестно. Поехали. Наш нож, мопец. Фу, розовое дерьмо. Воу-воу-воу. Он такой осторожный. Кто ж навстречу выезжает? Надо разобраться. Нет. Пошел ты нахер, козёл! Как он совсем? Сейчас я сломаю ему двигатель. Сейчас мы отсюда его выправим. О! О, опять на негров нападаем его. А -а -а. Только бы не стрелял. О. -о, -о. Спортивная машинка. Возьмем. Оу, like oh uh, грузовичок, это поинтереснее будет. Садись. он не садится джип я уже был здесь мне кажется